О психопаты канала Немиркин, большое спасибо за вашу поддержку. Вы когда-нибудь задумывались, почему вы обнимаете других людей? Что означает это проявление привязанности? Согласно психологии, вы обнимаете других, потому что вам это необходимо. Вы обнимаете людей, чтобы облегчить страдания, почувствовать себя менее одиноким, поделиться своей любовью и радостью с другими и дать понять окружающим, что они важны для вас. Кэрол Миллер однажды сказала, объятие – это самая верная форма отдачи и получения. Исходя из этого, вот шесть наиболее распространенных типов объятий и что каждый из них означает. Первое ⁇ боковое объятие. Боковое объятие выражает дружелюбие, теплоту и доброту. Боковое объятие ⁇ это когда вы кладете руку на плечи другого человека, а не обхватываете его обеими руками при полном контакте, который также называется дружеским объятием. Боковое объятие часто используется между случайными друзьями и знакомыми при приветствии. Оно призвано передать дружелюбие, которое еще не переросло в близость. Это подходящее проявление привязанности, когда вы еще не очень близки с человеком или только начинаете его узнавать. Держа другого человека на расстоянии вытянутой руки, вы подсознательно держите его на эмоциональной дистанции. Однако, если вы выбираете боковое объятие, это не значит, что вы чувствуете холодность и неискренность по отношению к человеку, а значит, что вы проявляете застенчивость, дружелюбие и вежливость. Второе – кокетливое объятие. Что такое кокетливое объятие, спросите вы. Ну, это когда вы обнимаете собеседника с полным фронтальным контактом, обхватив его обеими руками. Они могут провести руками по вашей спине или по рукам. Они могут даже начать играть с вашими волосами. Оля-ля! Кокетливое объятие призвано передать романтическое влечение. Оно говорит вам о том, что вы нравитесь другому человеку, и у него есть к вам чувства, даже если он не может выразить их словесно. Этот вид объятий ласковый, интимный и милый. Это определенный признак того, что вы нравитесь другому человеку, и он хочет быть больше, чем просто другом. Номер три. Долгое объятие. Знаете ли вы, что большинство объятий кратковременны и длятся всего 5-10 секунд? Долгое объятие, длящееся не менее 20 секунд, вызывает выброс окситоцина, гормона любви в вашем мозгу. Когда вас долго обнимает друг, член семьи или любимый человек? Это более успокаивающее, любящее и теплое объятие, будь то потому, что вы давно не виделись, или вы налаживаете отношения после ссоры, или вы просто очень скучаете по ним. Долгое объятие говорит о том, что вы любите их и хотите быть рядом с ними. Номер 4. Романтическое объятие Подобно кокетливому объятию, романтическое объятие также выражает чувство привязанности и романтического влечения, но оно скорее связано с любовью, чем с желанием или страстью. Если кокетливые объятия можно разделить между людьми, с которыми вы надеетесь завязать отношения, то романтические объятия часто разделяют пары, которые встречаются уже некоторое время и более знакомы и близки друг с другом. Романтическое объятие – это когда оба человека притягивают друг друга за талию и смотрят друг другу в глаза, крепко обхватив друг друга руками и прижавшись лбами. Эта поза выражает близость, нежность и знакомство. Номер пять. Медвежье объятие. Если у вас когда-либо был лучший друг или буйный брат или сестра, то вы уже знаете, что такое медвежье объятие. Медвежьи объятия должны быть игривыми, легкомысленными и веселыми. Когда вас обнимают медвежьими объятиями, это крепкие объятия, обволакивающие и теплые. Такие объятия означают, что в вашей жизни есть человек, которому нравится быть рядом с вами и который чувствует, что вас стоит защищать. И номер 6. Обратное объятие. Обратное объятие или объятие ложки – это когда кто-то обхватывает вас сзади. Вы можете разделить это объятие с романтическим партнером, очень близким другом или братьями и сестрами. Когда кто-то обнимает вас сзади, вы чувствуете себя в безопасности, под защитой и заботой. Обратное объятие – это нежное, но приятное подтверждение чьих-то чувств к вам. Случалось ли вам получать такие особенные объятия? Что вы при этом чувствовали? Как вы думаете, что это означало?